К Новому году фабрика интерьерной ковки дарит оригинальные идеи для подарков родным и близким. Цветочницы в виде кошки, собачки, милого ослика или лошадки. Изготовлены они из металла, покрашены в черный с позолотой цвет. В углублении размещается растение в горшке или в кашпо, за которым легко ухаживать. Каждая модель изготовлена в большом или уменьшенном варианте. Это удобно при составлении, например, цветочных композиций в доме. Проявите еще больше внимания к вашему дому с украшениями из новых зимних коллекций от фабрики интерьерной ковки. Напоминаем, что до конца года действует акция «Минус 15% на кованые цветочницы». Товары со скидкой вы сможете найти в разделе «Акции» на сайте фабрикоковки.ру.